Блин, не знаю, давайте соберитесь все кастомкой, -ка, тогда его попробуйте убить. Да, да, да, все, все, поняли. Не надо спамить. Все, мы поняли про читака, поняли? Да, он опять на читах. И вот он пулемет берет, чтобы у него 140 патронов было. Короче, его можно убить, если только патроны не дать ему собрать сразу. Кид ботяра. <с> блин, я не знаю, если пацаны сейчас смотрят стрим, то, блин, убейте его как-нибудь. Но у него еще пулемет, если патронов нормально так-то. Просто через стену залетает, просто бомбит. Забери читака. Нет. Кракет почти его мог забрать. Кекс секрет. Первым делом РПД взял. Да, да, да. Воробей, давай забирай Читака. Тебе слава будет. Не, не, тебе а, тебя все гласить буду. Давай уже, убейте. Блин, вот сейчас его поймать можно. Патров мало у него, ребят. Ловите его. Вы посмотрите, как он улетает быстро. Офигеть. Чел, а чем ты будешь стрелять, если у тебя Патры кончат? Нифига себе он. Вы видели? Просто с этого забрал. ППшки забрал сверху. Давай, ну же, тащи, Патри, у него закончились. убейте, такая, убей. Карта, ну, блин, ты мог его убить. У него Патри кончились. Убейте, догоните его, убейте. Паха, привет. Блин, у него Патри как раз закончились. Сбейте его на, на какой то машине. Не знаю, на чем-нибудь, блин. Ой, он сейчас Патри здесь нашел. Все, патри есть у него теперь. Ну, елы-палы. Это не кастомка, охота на читака. Ну, да? Понтоваться. Усиба, видали, как... Посмотрите, просто минус-хват сейчас будет с горы. Саида просто! Двоих, треих сразу. Минус-хват просто, Саида. Просто минус-хват Саида. посмотрите просто как в полете просто забирает. смотрите смотрите чем минус вся команда просто пули разлетаются хоть куда блин прикиньте так без щитов играет ой-ой-ой там венус венус не надо сюда идти вы смотрите он оставляет эту команду и венус уйдет ой венус сейчас попадет как раз почитака венус уходи Венус, уходи, уходи, уходите, ребят, уходите, он за вами идет, нет, уходите, уходите, бегите. Блин, хоть бы они его закрыли, 4 патрона в обойме. Блин, уже перезарядился, когда вот, ой, вот сейчас хорошо забирать, нет? Короче, его ловушками можно забрать, если бы они объединились в кастомке сейчас, они могли забрать его. В принципе, такие видосы хорошо заходят. Так, ну чё, посмотрим. Ребят, вы сейчас не между собой воевали, а между бы это... Ой, Луанник, давай, нет, <с buried> минус Луанник, смотрите, с какого расстояния. <с <Yu -1> и жалобу киньте. Кинем, кинем жалобу. После кастома стрим закончу, кину жалобу. Мне одишку его отправили и ссылку тоже на этот... кину на отрезок видео. Я сразу саппорт напишу. Вы Просто с прицела потерял. Вы видели, как шикарный. Ой, Минти все через стенку заберет сейчас. Это же. Нео, хорошо, у меня все есть. И ник его есть, и айди тоже его есть. Смотрите. Блин, как же его забрать? Да заберите вы его уже, пожалуйста. Блин, ну это вообще бред. Смотрите, смотрите, уходит отсюда, уходит, уходит вдаль. Видишь, рядом не файтится, боится все. Он еще и думать успеет, офигеть. Он еще и думать успевает. Еще и вертушку взрывает, чтобы не улетели, прикиньте. Через стенку, через окошко, серьезно. В полете. Чего это за читы, зачем они нужны? Не, не, не, не, здесь так не канале. Ну, 54 хп, был шанс. Был очень хороший шанс сейчас забрать его. 54 хп оставим. Смотрите, что сейчас дробаша будет делать. Вы офигеете, как у него дроб летает. Это Брохин, да. Вы сейчас офигеете, как у него будет этот дроб летать. Я уже видел такого читака, который на дробе играл. Это офигеть был. Кракет, у тебя опять есть шанс. Смотрите просто, что делать. Просто нет шансов. Вы видели, пули просто летят. Так, Тини тебя уже спалили. Гранатой хотят забрать. Он еще и гранатами может кидать. Офигеть. Я не понимаю, как эти четыре у него работают. Получается, программа, если кого-то видит, она за тебя уже стреляет. Он только оружие себе берет, и все. Блин, ну если бы такой бег и в правде был в Call of Duty, это было бы нормально. Бедный Минти, да, вообще. Смотрите, смотрите, что делает. Смотрите, что пытается сделать. Тинни, беги. Беги, Ромыч, беги. Только от него не уйдешь. Смотри, ну, что за скорость просто. Забери его, Ромыч, пожалуйста, забери. Смотрите, с какого расстояния попал. Ромыч, забери его, Ромыч, надо обязательно забирать. Ай, в окошко застрял, это хорошо. Ой, нет, все забрал, минус тени. И смотрите, уже сразу увидел другого, видали? Просто, просто посмотрите, что делают, офигеть! Его боятся даже чи читоры. очка ну, Макса, да? Он всех видит насквозь, понимаете? Он насквозь всех видит. Он через стену убил просто. Там ни одного окошка нету, он просто через стену завалил его. Капецка. Смотрите, что делал. Он даже вот отсюда вас дроби может забирать. Просто минус два в полете. Жесть вообще. Ну заберите, ну блин, ну чуть-чуть осталось, ну... Да ну, нет, ну блин, ну дикарь, ну был уже шанс, ну заберите и пусть от сдохнет. Да нападите на него всем, всем селом и все. Ой, кто красавчик, кто забрал? Хэ магма красавчик! Красавчик! Вот, это, вот он киберспорт, да, их согласен. А вот он наш убийца читера. Сам магма. Вот так он читеры забрал. Ему маму встречаю я, <смех> <смех> а если она страшная кидать? Так, а я не понял, что еще один чит? А нет, ла. Ух ты, просто Венус минус 2 гранатой. Ай, красава просто.